Ни для кого не секрет, что как бы мы ни ухаживали за нашим лицом, наш возраст, выдают что? Руки. Поэтому нужно максимально о них заботиться и ухаживать. У каждой женщины, я думаю, в косметичке лежит тюбик с кремом для рук, которым она постоянно что-то там намазывает, потому что ручки сохнут, кожа сохнет. Так в чем же причина некомфорта такого Кожи рук сухости Или каких-либо раздражений Но не буду называть, ну точнее повторю Те банальные причины, по которым э, ру, Кожа рук может сохнуть э, Быть э, раздраженной Либо какое-то шелушение на ней появляется Это первое, то что мы пользуемся агр Агрессивной химией э, Для мытья посуды, например, поэтому Экосредство вам в помощь Второе, всегда надевайте защитные перчатки Когда работаете с какой-либо химией Даже если экосредством вы моете посуду если много это делается, то обязательно нужно использовать перчатки. Ну и второе, читайте составы кремов, которые вы наносите на ваши ручки, поскольку если вы пользуетесь синтетикой, то она еще больше обезвоживает тонкую кожу рук. И чем чаще мы моем руки, даже если какими-то эко-средствами, эко-мылом, то происходит обезвоживание. Вот как раз таки ровно наоборот, чем больше наносим воду на руки, тем больше у нас начинает сохнуть наша кожа. Так что же делать? Ну, естественно, крем для рук, питательный, увлажняющий, должен быть в вашей косметичке. Его мы наносим на ночь, либо в течение дня, если возникает дискомфорт. Но хочу сказать вам, что при правильном уходе дискомфорта на кожу рук не возникает вообще. Ну, во-первых, такие небольшие секретики лайфхаки, то, что когда вы наносите маски, не всегда пользуетесь палочками да, для нанесения маски либо какими-то кисточками это конечно красиво но лучше наносить маски суровым методом а именно пальчиками рук наносим маску на лицо руками и все что осталось у вас на руках аккуратненько наносим на них и тем самым у вас получается такая маска для рук то есть не смываем оставляем на своих руках второй момент то что Раз в неделю хотя бы обязательно нужно пользоваться какими-то эксфолиантами для кожи рук. Для этого подойдут любые скрабы, но более нежной консистенции, чем соляные или сахарные скрабы, даже если они содержат масла. В нашем случае я предлагаю вот такой зеленый кофе с миндалем для рук нанести на ручки, скрабировать, чуть-чуть оставить на руках буквально на 3-4 минуты и увидите эффект. Если сильно сохнет кожа рук, что-то поделали, забыли надеть перчатки и действительно вызван какой-то дискомфорт, то вот такое гидрофильное масло, облепиха, будет вашим спасением в этом случае. Наносим масло на сухую кожу рук, впитываем, да, немножко массируем, даем... Как бы подействовать на руках И смываем водой Руки будут максимально увлажненные И с такими руками э, отлично ложится спать на ночь И э, еще оди, одно такое средство Мы берем масочку соляную смеш, Смешиваем ее с маской антивозрастной и вот такой вот эксполиант делаем а, один раз в, в неделю Либо раз в две недели Наносим на руки и тоже 3-4 минутки держим Увидите эффект, порадуйтесь Ну, естественно, после каждого применения а, наносите крем для рук Увлажняющий, питающий, а, увлажняющий крем для рук а, Либо питательный крем для рук Здесь уже по а, вашим ощущениям они немного отличаются по составу Чуть более а, жирная формула и более легкая формула ну и также хочу обратить внимание на то, чем вы моете руки. Либо покупать натуральное мыло, можно взять кусковое, оливковое любой натуральной фирмы, либо натуральное, эко-жидкое мыло. Касаемо меня, то я просто переливаю гель «Чемпион» в мыльницу в уборной комнате, и мы все моем ручки вот таким вот гелем для душа «Чемпион», который является полностью натуральным, сделан он на энзимах, и отлично укаживает как за кожей тела, так и за кожей ваших рук. Поэтому следуйте этим небольшим советам, кожа ваших рук будет оставаться молодой, приятно выглядящей. Ну и плюс еще такой лайфхак от меня. Обязательно попробуйте горячий маникюр с нашим молочком для тела. То есть привычный Маникюр, который вы делаете, когда замачиваете, если вдруг вы делаете обрезной, то попробуйте сделать его горячим, замочив э, ваши ручки, пальчики в нашем молочке для тела, тонус, питание, увлажнение в любом. Вы увидите эффект буквально через месяц, то, что замедляется и рост кутикулы, э, пропадает сухость и укрепляется ногтевая пластина. Так что, надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайк. А мы будем дальше делиться с вами полезной информацией на канале GreenMade. До новых встреч!